Здравствуйте, уважаемые друзья, у нас в питомнике тоже есть карантин свой, и вот здесь можно видеть буквально все растения, которые пересаживаются, они пересаживаются с плохим корнем, желтые, потом вот вырастают, понимаете. Поэтому здесь и елка коника, и ель колючая. Голубая. Видите, в этом году она пошла. И смарагд, у которого почти не было корня. И лиственница. И туя-восточная, или это западная, извиняюсь. И сосна тут, видите? Вот здесь что-то пожелтело даже. То есть те растения, которые у этого можжевельника вообще не было. Корня практически. Один маленький корень. Так же, как и у этого. Этот посажен в этом году. Он в этом году посажен, но уже начинает бить почку. Вот они, ну не почку, извините, новые листики. Вот они. Он, я думаю, в следующем году, даже может быть к осени, будет вот таким цветом самшитик. Это и лоу но там тоже почти нет корня, там такие экземпляры обычно сюда сажаются. Это маленький вот, это все идет как бы у нас сюда в карантин. Сосна опять же, сосна маленькая тоже совершенно маленькая сосна, тоже вот кипарисовик. То есть тут все идет на карантин, а вот тут вот очень удивительное растение, не очень удивительное, простое по себе, как бы туя восточная обыкновенная. Я ее нашел в прошлом году среди саженцев так и не пойму это белые кончики на ней или прирост или она в краске чем-то заморалась но я так понял что это прирост судя по вот этим вот новым ну, по бегам, мне кажется это прирост белый такой идет и вот этот зеленый уже становится как бы белым я не пойму что это такое с что за мутация с ней произошла но факт в том что мы будем доращивать следить за ней смотреть а потом может быть и выведем новый сорт поэтому новый сорт питомника хвойный дворик это будет белокончиковая туя хвойного дворика ну как видите у нас тут вот сосна тоже вот и ель вся которая вот пересаженная. ну здесь ель пошла уже та, которая просто не хватило места для рассадки, так что мы сюда всех хромых и убогих, как можно сказать, слабеньких, да, сажаем и они у нас тут выходит из них довольно прекрасные. а осенью это, конечно же, отсюда будет вытаскиваться и рассаживаться по всей куда можно. Ну, на этом все, что я хотел рассказать о небольшом карантине в нашем питомнике. Всего доброго, удачи. С вами был Евгений Филимонов, питомник Майндлори.